Свидетельские показания. На первый взгляд может показаться, что со свидетельскими показаниями дела обстоят просто. Пригласил в суд соседей, родственников, друзей, и они подтвердили все, что нужно. Кажущаяся простота данного вида доказательства обманчива. Ни одно судебное дело было проиграно из-за неподготовленности свидетелей и из-за непроверенных свидетельских показаний. Для того, чтобы показания ваших свидетелей... Принесли вам пользу в суде, они создали проблемы, необходимо провести небольшую предварительную работу. Во-первых, необходимо произвести отбор и подготовку свидетелей. Как известно, не все люди одинаково полезны в качестве свидетелей. Второе, необходимо произвести обязательный предварительный опрос свидетелей, для того, чтобы выяснить, как человек может выступать в качестве свидетеля, что он может полезного сказать и самое главное, как он это может сказать. И третье. В отдельных случаях иногда целесообразно произвести так называемое обеспечение свидетельских показаний. Это, как правило, делается, если свидетели, которые имеют ценную информацию, находятся, допустим, далеко от места, где будет рассматриваться дело судом и не смогут, допустим, приехать, то в этом случае целесообразно обеспечить их показания заранее. Итак, начнем с отбора и подготовки свидетелей. Во-первых, кто может выступать в качестве свидетеля? В качестве свидетеля может выступать любой человек, которому известны определенные факты обстоятельства, которые могут подтверждать юридически значимые факты. Проще говоря, по вашей категории дел, свидетелями могут выступать люди, которые могут подтвердить, что вас свидетель добровольно выехал из квартиры, что ему не чинились препятствия, что он не собирался возвращаться в квартиру и так далее. То есть полный комплекс юридически значимых обстоятельств, о которых мы говорили ранее, свидетели должны подтверждать именно данные обстоятельства. По вашей категории дел, по выписке ответчика из квартиры, чаще всего в качестве Свидетелей используют соседи по лестничной площадке или подъезду, поскольку эти люди ближе всего видят и могут наблюдать то, что происходит в квартире и кто в ней живет. Люди из ближайшего круга вашего общения, либо общения вашего ответчика, то есть это могут быть друзья, знакомые, коллеги, то есть и люди, которые, скажем так, вхожи в ваш семейный круг и могут подтвердить какие-то определенные факты, которые им стали известны, которые могут подтвердить юридически значимые обстоятельства. Свидетелями также могут быть ваши родственники, родственники вашего ответчика, а также лица, прописанные, либо фактически проживающие в спорной квартире. Безусловно, вышеперечисленный перечень потенциальных свидетелей является открытым. То есть вы можете использовать других людей, которые не указаны в данном перечне, которые обладают какой-либо полезной для вас информацией, подтверждающей юридически значимые обстоятельства. При отборе свидетелей вам необходимо лично переговорить с каждым из потенциальных свидетелей для того, чтобы выяснить, обладает ли человек нужной для вас информацией и, самое главное, готов ли он оказать вам помощь и потратить час-два своего личного времени для того, чтобы прийти в суд и дать показания. Если вы разговариваете с малознакомыми людьми из круга потенциальных свидетелей, то самый оптимальный вариант – никогда не спрашивайте человека в лоб, пойдет он в суд, либо не пойдет. Лучше всего в непринужденной беседе выяснить, Обстоятельства такие, допустим, когда, он, когда ваш потенциальный свидетель последний раз видел вашего ответчика, где он его видел, что он может вообще рассказать об ответчике. Лучший способ разговорить человека это проявить искренний интерес к его личности. Если вы это сможете сделать, то любые, даже малознакомые вам люди, соседи, смогут рассказать много интересных фактов, о которых вы даже не подозреваете. Как правило, свидетели сами очень редко обладают информацией о юридически значимых обстоятельствах. Это значит, что свидетели, как правило, не знают о том, что ответчик отсутствует в квартире постоянно или что он выехал добровольно что отсутствовали препятствия со стороны истца и других лиц в пользовании ответчиком спорной квартирой. То есть об этих обстоятельствах свидетели, как правило, не имеют представления. Например, соседи могут не знать, что ответчик отсутствует в вашей квартире постоянно. Но они могут знать о том, что ответчик длительное время не появляется на личничной площадке или в подъезде потому что они его там не встречали очень давно, допустим, много лет. Данные сведения косвенно подтверждают такой юридически значимый факт, как постоянное отсутствие в квартире. Ответчик, например, мог поделиться информацией с кем-либо из соседей о причинах своего выезда. То есть он мог сказать, что он, допустим, нашел себе новое жилье, снял и переезжает с новой семьей жить по новому месту жительства. Данные сведения будут косвенно подтверждать, Такое юридически значимое обстоятельство, как добровольность выезда из квартиры. Таким образом, ваша цель на отборе и подготовке свидетелей необходимо опросить как можно большее количество людей из перечисленного круга потенциальных свидетелей для того, чтобы выяснить, какие обстоятельства из жизни вашего ответчика они могут подтвердить, то есть что они знают вообще об ответчике, о его жизни, о нем лично. Из этой информации вы сможете понять, какие обстоятельства, какая информация, которая обладают свидетели, будет иметь для вас ценность для того, чтобы подтвердить те юридически значимые факты, которые вам необходимо будет доказывать в суде. Важный момент, о котором необходимо помнить. Свидетель обязан раскрыть источник своей осведомленности, если его об этом спросят в суде. Что значит «раскрыть источник своей осведомленности»? Это означает, что свидетель должен быть способен ответить на вопрос, откуда ему стало известно о тех сведениях и фактах, о которых он рассказывал в суде. Это очень важное обстоятельство, способность свидетеля открыть источник своей осведомленности, поскольку процессуальное законодательство устанавливает, что не являются доказательствами сведения, сообщенные свидетелем если он не может указать источник своей осведомленности. Источники осведомленности могут быть самые разнообразные, их все перечислить невозможно, но, на мой взгляд, самыми распространенными являются личные наблюдения свидетеля, то есть свидетель лично видел определенные события или слышал определенную информацию. Соответственно, любой ваш свидетель должен быть в состоянии ответить на вопрос, где, когда и при каких обстоятельствах он наблюдал события, о которых рассказывает суде или от кого, и когда, и при каких обстоятельствах он услышал, узнал сведения, о которых он рассказывал. То есть при отборе свидетелей вы должны уделять данному аспекту определенное внимание, то есть выяснять, откуда он узнал ваш свидетель о том, что он рассказывает. То есть лично ли он видел, либо это он от кого-то услышал, либо еще каким-то образом он получил эту информацию. То есть вы должны точно знать источник осведомленности вашего свидетеля, и ваш свидетель должен иметь возможность его раскрыть. Потому что в противном случае, если его спросят в суде о том, откуда ему стало известно, а он откажется отвечать, либо скажет «я не знаю» или «не помню», то его показания будут иметь ничтожное, малое значение, поскольку в соответствии, как я говорил, законодательством, они не могут быть являться доказательством. Итак, с отбором и подготовкой свидетелей мы разобрались. В следующем видео будем говорить о том, каким образом необходимо производить предварительные опросы.